приветствую вас на сегодняшний вебинар как перенести документы транспланирования онлайн с помощью системы RhythmCube сначала пара общих инструкций вебинар сегодня там ну, ведется запись для того чтобы эта информация попозже Всем представлять, которому это интересно, так что там, ждите чуть-чуть после вебинара, там, пару дней мы это публикуем обязательно, если там вы что-то не там помнили. Также есть здесь, в этом вебинарном комнате, возможность общаться между участниками. Есть вверху такая кнопка «Чат». В нем можете писать ваши комментарии, но это, так скажем, в большей для общения между участниками. Если вы хотите вопросы задавать спикерами, то это вы можете делать через кнопку, которая там рядом, которая называется «Вопросы». Там большой вопросник стоит. Сюда нажмите и вводите ваш, скажем так, конкретный вопрос. Прошу, как можно это... Четче сформулировать и в конце вебинара э, предусмотрен э, время когда мы будем на этот вопрос отвечать э, будет отвечать э, спикеры так что скажем так э, ждите ответы и, ну ждите сам тоже эти ответы в конце нашего вебинара Uh, ну, если есть какие-то там технические сложности и так далее, пишите в чате, может быть, мы можем помочь. Надеюсь, что здесь проходит все, как, исправно, как должно. Uh, меня зовут Кристиан Беткер. Uh, я, директор по помещенную продажам компании Symmetra. Uh, ну, компании Symmetra вы, наверное, все знаете, uh, может быть, даже меня знаете. Uh, мы уже давно так, занимаемся транспланнированием, моделированием. И вот в последнее время стало более более актуально вопрос, а как же можно это перенести э, в онлайн. Для этого мы сегодня пригласили два моих коллеги-спикера, э, которые будут сегодня здесь рассказывать это немножко более подробно, как можно использовать RingCube для того, чтобы перевести э, документы транспланирования в онлайн. Тут есть уже конкретные кейсы, которые мы реализовали. Мы как раз хотим это показать, притом не просто так, скажем, в виде рекламного ролика, а именно в виде, скажем так, мы хотим эти конкретные проекты посмотреть, открывать, делать небольшие манипуляции для того, чтобы было понятно, скажем так, как это вообще работает. Так что это такой более технический вебинар. И я надеюсь, что это вас интересует. Может быть, потом тоже этот продукт, вот этот подъем, прием используют для того, чтобы ну, в ваших проектах планирование как заказчик, как и как исполнитель подобных проектов. Спикера сегодня, который мы пригласили, Илья Ямовский, руководитель проекта в, тоже в компании Симетра, который занимается как раз проектами, в, ну, скажем так, в IT, который больше, скажем так, со стороны IT может говорить и будет показать, показать Rhythm в целом как платформа, для чего она задумана, какие там есть возможности, и будет это показать на нескольких примерах из разных регионов, там, городов. В конце он, у него будет еще потом второй час, где он будет немножко, скажем так, смотреть в будущее, как это можно дальше использовать, как это, может быть, дальше развивается. Второй спикер у нас Евгений Дмитриев, тоже мой коллега, руководитель проектов также, который участвует со стороны больше как планировщик, экономист. И участвую именно в проектах транспланирования и в том числе использую ритм в рамках наших проектов. И хотел ну, здесь как раз показать, например, одного конкретного проекта, который мы реализовали в прошлом году, город Маркант, ну, Как мы это там применяли, какие здесь есть возможности. Вот, вот такая, ну, и после этих, скажем так, трех выступлений, да, вот у меня сначала Илья, потом Евгений, потом еще раз Илья про, про, по, по, скажем так, развитию. После этих трех выступлений, ну, это выступление, это будет, на самом деле, непосредственно показ в системах, мы хотим... Это обсуждать с вами, так что готовьте к вопросу, которые у вас возникают в рамках, ну, когда будет показ, и в конце мы будем попробовать на них отвечать. Думаю, что с моими общими словами здесь пока все. Давайте тогда приступаем к делу. Предам слово Илья для того, чтобы представить платформу целым и показать, где... Она уже применяется. Илья, прошу уйти в эфир. Добрый день, уважаемый да, Добрый день. Привет. Да, Илья, слышно? Отлично. Вот тогда отлично. придам слово. Так, все, я тогда запускаю демонстрацию экрана. Да, все видно. Вот. Сначала я хотел бы вам рассказать вообще в целом, что такое система Ритм. Вот. Система Ритм это интеграционная платформа, которая в большей степени соответствует методике Министерства транспорта Российской Федерации, в которую возможно интегрировать современные информационные и телематические технологии, и которые предназначены для управления, мониторинга транспортной, всей транспортной инфраструктуры региона, что в дальнейшем позволит принимать более верные управленческие решения. Вот. При разработке данной системы мы закладывали в ядро всех модулей эту транспортную модель. Вот. То есть система, данная система в себя может включать, включать, объединять все транспортные данные, как города, агломерации или же там, целиком регионы, или что-то сказочное целой страны. Вот. Мы свою систему разрабатывали с учетом кросс-платформенного кросс доступа, с удобным, приятным интерфейсом, чтобы человек, даже не инженер специальности, мог легко пользоваться, и все было понятно. Вот. Сейчас вот на карте, я, ну, на экране я вам показываю так называемый модуль, модуль эффективности ETS, который включает вот разные виджеты, разные вот переключения тех или иных данных. Вот. На каждый объект можно, грубо говоря, нажать «Получить какую-либо информацию». Вот. Но это, так сказать, это один из базовых модулей. Вот. Далее я вам конечно, хотел бы показать еще модуль как раз «Электронный кусок». Вот, который включает в себя, так называемую, грубо говоря, GIS-систему, в которую можно заносить любые-любые-любые GIS-объекты. Вот. Это я вам сейчас показываю наш общий демо-стенд. Вот. Также мы данный модуль вносили, в... интегрировали в разные регионы. Вот. Например, в модуль Ленобласти. Ленинградской области. То есть мы занесли в модуль, интегрировали все объекты ПКРТИ, то есть тут огромное количество слоев, которые можно в дальнейшем как-то редактировать, анализировать, дополнять, удалять, менять атрибутивную информацию у каждого объекта. Вот, то есть в данном случае я вот вам показываю вот какой-либо объект. Тут вот на этом месте сразу два объекта находится И вот можно менять и атрибутивную информацию, прикреплять какие-либо э, файлы, комментарии, картинки. Э, так, далее. Также из данного модуля можно как, как в него загружать, так и него, из него и выгружать в любых, ну, в любых в самых распространенных GIS-форматах. Вот, но это чуть-чуть попозже об этом. Также наша система была интегрирована в разные регионы, например, такие как Челябинск. Вот, то есть вот на вашем экране сейчас пример проекта в Челябинске, в который тут много было интеграции сделано. То есть вот вы видите большое количество виджетов, которые работают в режиме реального времени. И также, например, вот весь общественный транспорт города Челябинск, который перемещается в режиме реального времени. Вот. Светофорные объекты. Вот. В данном случае стафорные объекты здесь нанесены как просто объекты с прикреплением направления движений на данном перекрестке фазы, грубо говоря. Вот. Также мы в... реализовали. Так. Здесь, здесь. Сейчас, секундочку. Секундочку. Вот здесь. Мы реализовали так называемый модуль координированного управления дорожным движением, то есть, грубо говоря, АСУДД. То есть мы видим, опять же, нанесенные стафорные объекты и сигнальную программу в режиме реального времени. То есть мы вот видим, какая сейчас программа вот на данном перекрестке находится. Вот. Также можем привязать любой узел на данном перекрестке и система автоматически строит все возможные направления движения на данном перекрестке. Вот. также в режиме вот, в сигнальной программе есть возможность ручного управления данным перекрестком, то есть как просто включить зеленый, желтый мигающий или просто выключить. Да? Также на данных объектах идет постоянно журнал событий. Вот, но в данный момент события не идут, так как еще вот данная система находится в проработке у нас. Вот. Далее хотел бы вам показать еще один очень интересный модуль. Модуль прогнозирования и моделирования. Мы данный модуль реализовали в одном промышленном объекте предприятия, который... данный модуль включает в себя как так называемые от отрезки. Вот сейчас они подгружаются. Секундочку. Вот отрезки. И события, которые влияют как раз на транспортную ситуацию на дорогах. Вот. И тут вот мы можем построить, например, для более, нагля для более наглядности эпюры. Вот они уже включены. Да. Секундочку. Ширину побольше поставим. Было видно, Вот, и мы видим то, что вот из-за вот этих событий, вот, в зависимости от времени, то есть здесь нанесены события, которые привязываются непосредственно к дорожному графу, будет меняться транспортная ситуация в зависимости от времени. То есть вот, я вот двигаю ползунок, вот, система чуть подгружается. Извините за задержку, просто мы сейчас эту систему показываем через VPN. Вот. И мы вот видим то, что меняется транспортная ситуация. В данном случае здесь настроено количество транспортных средств на данном участке дороги. И то есть мы видим то, что из-за этих событий со временем пробка возрастает здесь. Вот. Далее. Нами был реализован проект, который все еще рассчитан на пять лет в городе Нижний Тагил. Сейчас, секундочку. Вот. Здесь мы интегрировали такие подсистемы, как видеонаблюдение. Транспортные детекторы, которые рассчитывают количество проезжающих транспортных средств. Также были интегрированы умные остановки, которые показывают при нажатии, на которую можно увидеть через... до прибытия 25 маршрута 4 минуты. Вот. Также была интегрирована, опять же, телеметрия по всему общественному транспорту города, возможность, с возможностью построения треков каждого транспортного средства там за, определенный, за определенный промежуток времени. Также можно фильтровать все транспортные средства общественного транспорта как по автобусу, так и по организатору перевозок. Вот. Также на основе данных с транспортных детекторов есть возможность построения матриц корреспонденции, вот, которые с таким расчетом то, что если транспортное средство попало в поле зрения одного из детекторов и в течение определенного промежутка времени засветилось у другого детектора, и больше на других, на других детекторах и не светилось, то, соответственно, появляется такая дуга, которая показывает, цивилизирует то, что в зависимости от цвета дуги, сколько транспортных средств переместилось из этого района города в другой район города. Вот. Далее хотел бы вам показать более детально модуль цифровая, песок, например, на примере Ленинградской области. Мы сюда занесли, опять, как я ранее говорил, ПКРТИ, которые можно менять, редактировать, то есть, например, вот вам сейчас покажу, вот, создать источник данных. То есть мы можем как загружать источник данных, из таких файлов, как CSV, shape, net-файлы, json, geojson. Вот. И в дальнейшем мы можем редактировать каждый источник данных, добавлять им атрибуты, редактировать атрибуты, тип атрибутов можем менять. Так, после того, как мы, грубо говоря, занесли какой-то слой, источник данных, мы его можем отредактировать. То есть вот выделяем нужен нам слой, нажимаем на кнопку посередине, и мы можем как создавать такие ну, объекты такого же типа, как в этом слое есть, так и редактировать. После того, как мы это редактировали, и нужно, например, передать эти данные в другую компанию, то есть возможность выгрузки этих данных, опять же, в известных форматах, то есть это как JSON, CSV, GeoJSON, также Shape. Вот. В данном случае я, я вам показываю функцию в нашей системе, которая называется справочник, которая в себя включает все те данные, которые до этого отображались в графическом виде, а в данном случае они отображаются в табличном виде. Вот. Далее. Такая же система была внедрена в Челябинске, где функционал похож. То есть тут э, коллеги сами вручную, грубо говоря, заносили, вот если смотреть на стафорные объекты, они вручную заносили э, вот такие файлики с направлениями движения на данном перекрестке, который относится к каждому стафорному объекту. Также сюда была занесена модель Челябинска и тоже какие-либо объекты, например, вот запрет стоянки и остановки. То есть коллеги заносили, мы им в этом помогали. Так. Это все также редактируется, создается, удаляется, как вам удобно. Также в нашей системе есть так называемый внутренний наш модуль, модуль и разрешений. То есть любой желающий администратор данной системы может создавать новых пользователей, а у каждого нового пользователя можно создать новые профили. То есть если оператор создает работу над одной тематикой, ну, одна, один вид работы, а потом ему нужно переключиться на другой вид работы, то он может просто создать новый профиль, и начать редактировать, говоря, те же источники данных, только уже в другом составе. То есть можно комбинировать разные, вот давайте попробуем, вот все возможные источники данных, которые доступны в, дан... в данной системе, вот. их можно вот переносить в активный экран, то есть активно ими пользоваться, чтобы не захламлять вот себе экран огромным количеством источников данных слоев, вот, можно как комбинировать, сохранять. И, например, если несколько пользователей будут редактировать один и тот же источник данных, то в режиме реального времени, то есть в онлайне, изменения будут видны всем участникам данного процесса. Вот. Также хотел перечислить небольшую часть тех регионов, где мы внедряли свою систему. Это такие регионы, как Нижний Тагил, Белгород, Ленинградская область, Челябинск. Сейчас у нас в работе идет большой проект в Свердловской области, который включает в себя абсолютно все модули по методике Минтранса. Вот, то есть тут очень большая плотная работа, которая рассчитана на несколько лет. Вот, и на выходе должен получиться готовый продукт, которым будет пользоваться там, чуть ли не вся администрация Сырловской области, которая занимается транспортной инфраструктурой. Вот. Далее я хотел бы передать слово Евгению Дмитриеву, руководителю группы анализа и сбора данных. Он расскажет свой опыт работы с программным комплексом RhythmCube. Вот, с чем, с какими проблемами столкнулись, как решили, вот, какие функции использовали. Евгений? Да, так, сейчас, добрый день, меня слышно, я надеюсь? Да, да, слышно. Но, э, я скорее расскажу сегодня про, э, более подробно про модуль э, XODD онлайн. соответственно, так, сейчас включу пока с экрана. Так, так, так. Николай, у меня почему-то не идет показ экрана. Или идет, видно? Белый экран видно. Сейчас мы, возможно, попробуем, наверное, еще раз попробуем выключить. Включить, там, может быть, это просто попал на другой экран. Ну, давайте сейчас, сейчас я попробую еще. Да. Нравится тогда таким образом. Получается? Видно? Все видно, отлично. Отлично, да. Значит, ну, заходим в профиль. Да, как сказал Илья, есть возможность настроить несколько профилей под конкретным пользователем. Ну, там... экран маленький. Может быть, это тебя тоже? Да. Так, чем, чем помочь? А, это у тебя. Все. Значит, как сказал Илья, может быть несколько профилей у конкретного пользователя. Ну вот да, здесь у меня уже настроено, конкретно под вебинар я некоторые слои вынес отдельно. То есть раз уж вот на примере да, показать, что в разных профилях могут быть свои слои, свои настройки графические для этих слоев. То есть иногда не очень удобно работать с большим перечнем, где отображается сразу куча всего. Соответственно, имеет смысл делить по каким-либо, ну, скажем так, тематикам. То есть это могут быть социально-экономические какие-то параметры, это могут быть мероприятия по организации дорожного движения, например, группа, мероприятия, касающиеся общественного транспорта и так далее. Значит, ну, рассмотрим... Этот модуль XODD онлайн немножко подробнее. Где-то, может быть, буду повторяться то, что сказал Илья, но ладно. Значит, у нас, как в любой GIS-системе, могут отображаться объекты трех видов, точечные, линейные, площадные. Соответственно, в этой системе есть возможность настроить конкретные, слои отображаемые включать-выключать. Справа, видите, есть легенда, соответственно, выводится, чтобы ну, какую-то информацию да, получить. Что касается вот возможностей модуля в части графической, да, скажем так, отображения. но ну, если импорт-экспорт уже, в принципе, Илья немножечко показал, интерфейсы, то касательно, вот например, там, объектов точечных, есть возможность изменить их размер, их цвет, да, менять, э, прозрачность заливки, цвет, толщину, прозрачность обводки соответственно этих объектов. Настраивается это все через э, ну, вот символ здесь э, настро, значит, настройки конкретного слоя. Да. Есть возможность использовать Иконку из набора их, да, некоторого количества, с установлением определенного там, ну, размера иконки, то есть есть возможность это регулировать. И плюс для каждого объекта, точечного, линейного, там, площадного, есть возможность установить тот набор, скажем так, атрибутов, информация о которых будет отображаться при наведении курсора на конкретный объект. То есть, соответственно, э, осуществляется выбор, э, так, сейчас, выбор конкретного... А, ну вот, да, новый э, атрибут появился, то есть дата реализации, скажем так, да, то есть э, крайний срок реализации мероприятия по строительству светофорных объектов. Э, соответственно, это можно все Настраивать. кроме того существует возможность э, скажем так дифференцировать отображение объектов в зависимости от какого-либо параметра ну вот в данном случае э, касательно строительства искусственных сооружений которые могут быть здесь представлены развязки мосты путепроводы, э, есть возможность э, установить цвет заливки в зависимости ну от этого соответственно от типа объекта да, то есть какой категории, к какому, к какой группе объектов относится, соответственно выставляется это. Что касается линейных объектов, есть возможность настраивать также цвет, толщину, прозрачность этих слоев, да, этих объектов. Можно отображать пунктирные линии. Ну и в некоторых случаях может пригодиться отображение направлений, ну, например, если мы обозначаем участки одностороннего движения. Но, ну, естественно, необходимо соблюсти, скажем так, при отрисовке, либо при импорте данных, чтобы у нас эти направления соответствовали. Да, то, что еще можно сказать. Если у нас мы наводим курсор там, где несколько объектов, пересекается, то, соответственно, предлагает выбор из нескольких типов. И можно то, что Илья показал, тоже, в принципе, при нажатии на конкретный объект, да, у нас выводится карточка, где данные об этом объекте, его характеристики, все, ну, все, все что занесено, все это отображается. Про площадные, чтобы тоже сразу показать, объекты. У них настраивается в плане графики цвет, прозрачность, цвет обводки, ширина этой обводки. Существует возможность вот на примере этого слоя еще значит, сразу покажу работу фильтров. Существует возможность фильтровать объекты по какому-либо параметру захожу соответственно в фильтры добавить фильтр и выбираю атрибут ну, в данном случае район здесь у нас ряд районов отображен то есть если мы посмотрим конкретный какой значит объект вот указан один из атрибутов это соответственно район фильтре ну например я хочу посмотреть сам город Самарканд здесь город Самарканд и куча районов ну, проще будет выбрать типа операции не равно, убрать этот город, Маркант исключить, то есть все, что к нему не относится, не отображается. Ну, собственно говоря, вот э, можно таким образом отфильтровывать, соответственно, отображать. Есть возможность, также как с точечными объектами, да ну и с линейными тоже, в зависимости от э, одного из параметров, э, дифференцировать, скажем так, Графическое отображение. Ну, в данном случае это вот цвет заливки меняется в зависимости от параметра, какой то район перспективный города. Можно также, ну вот, более сложное. Это на примере задается тоже градация по заливке, задана для отображения плотности населения в области моделирования. Соответственно, идет задание того, от какого атрибута у нас идет зависимость, граничные значения, ну и, соответственно, есть возможность настраивать, собственно говоря, все эти тоже карту цветов, то есть здесь у нас, ну, по сути, однотонная да, шкала, то есть разные градации там, значит, ну, красно-оранжевая, скажем так, шкала, если у нас значения принимают там отрицательные, да, если величина имеет отрицательное значение, можно, конечно же, там, ну, скажем так, как, как географическая шкала, да, от синего там, к красному, ну, это все тоже, в принципе, настраивается в зависимости от предпочтений оператора. Эм, про Импорт, в принципе, уже Илья тоже немножечко сказал. Есть интерфейс вот, менеджер источников данных. Мы можем либо создавать свой источник данных, там, где указываем тип геометрии, да, соответственно, ну, точка либо мультиточка, скажем так, линейный либо линейный точка, это самый площадной или мультиполигон. Вот, задаем соответствующие атрибуты, через добавление атрибутов, ну, осуществляем работу. Есть возможность э, импортировать слои, то есть из э, разных э, форматов данных, да, предусмотрено это. И э, есть возможность редактировать соответствующие слои, то есть мы выбираем слой, который хотим редактировать, ну вот на примере да, какого-либо строительства дорог. Есть возможность либо создания, либо редактирования. Ну, создание, соответственно, там что-то наносим. Можно а, просто создавать, да, объекты. Ой, так, сейчас прошу точнее. Есть возможность... А, так, сейчас, секунду. А, их... тут клавиатурой сейчас секунду есть возможность редактировать соответственно например менять узлы до да, некоторым образом менять геометрию если это будет необходимо Добавлять сейчас попробую, вот, соответственно, узлы да, в серединку тоже. Вот. Э, ну, в общем-то, стандартные гисовские э, э, инструменты, скажем так. Ну, из, изменений не буду сейчас сохранить, потому что это рабочая, скажем так, версия. А, а нет, сейчас, прошу прощения, создам. Э, Точнее так, еще можно создавать объекты с указанием сразу их атрибутов, то есть кроме нащелкивания, да, скажем так, он может предложить, ну, интерфейс в смысле предлагает заполнить все параметры. Ну, давайте мы введем один только параметр, некоторый номер, сотня, сохраним, выйдем. И... Сейчас я переключусь, значит, основной интерфейс это у нас карта, это там девизуализация, но есть еще справочник, куда тоже Илья уже этот интерфейс открывал. Здесь тот же самый перечень слоев, выбираем слой, в котором, соответственно, ну, вот отображен наш новый объект, да, скажем так, вот с номером сотни. Сюда можно, соответственно, здесь можно редактировать также все эти параметры, работают инструменты там. Копирование, вставка, да, все, все изменения, вот они сейчас э, подсвечиваются. Можно менять существующие уже да, э, значения. Соответственно, это все редактируется. Э, сохранять не буду. Так, сейчас одну секунду. Что еще? Что еще? Да, и э, то, что хотелось бы еще показать. Значит, это э, так называемый инструмент. Э, ну, как он у нас здесь так называется? Машина времени, да? скажем. Вот включаю слои, э, посвященные строительству дорог и ну, строительство реконструкции дорог и искусственных сооружений на них соответственно одним из э, фильтров может быть фильтр по ну, я так удаляю добавляю фильтр по атрибуту который соответствует дате вот мы видим у нас есть некоторые события соответственно перехожу вот к интерфейсу который отвечает за отображения данных, связанных с временным, скажем так, форматом. Есть возможность выставить границы, соответственно, временного диапазона. И показываю какие-то другие старые события. Значит, Изменяя границы временного диапазона, можно, соответственно, регулировать состав отображаемых объектов. То есть сейчас показано то, что перспектива, ну, в конкретном случае, на 23 год была запланирована по городу Самарканду, на 25 год, ну и на 30 год у них самые амбициозные, соответственно, вот реконструкция окружной дороги вокруг Самарканда и достройка, ну, закольцовывание ее, собственно говоря. Вот. То, что можно еще сказать... Да, про фильтры еще напоследок еще скажу. Существует возможность также при работе со справочником работать с фильтрами. То есть это лучше посмотреть как раз. Вот слой, который у нас был с различными районами. Да, добавляю фильтр. По районам тип фильтра. Пусть будет равно. Здесь единственное придется... Иватский район. Отфильтр. Ну вот, собственно говоря, результат. Да, отфильтровано по этим значениям, соответственно, может в какой-то ситуации пригодиться. Ну насколько я смотрю, в принципе, да. Основные все функциональные возможности показал, рассказал. То, что касается PSOT онлайн. Илья, передаю обратно слово тебе. У меня все. Угу, да, спасибо, Евгений. Вот. сейчас я хотел бы вам рассказать про э, дальнейшее развитие э, с, модуля электронного PSOT. Вот, что я хотел сказать на эту тему. То, что большое, большая роль Корректность и, так сказать, для полноценного функционирования данного модуля вот, очень важны корректные, качественные, исходные данные. То есть, для примера, я вам, вам сейчас покажу проект организации дорожного движения, который нам передавала одна компания, вот, которую мы вот загружаем на картоснову. То есть в данный момент, вот видите, то, что это просто, грубо говоря, геотиф, который, ну, привязанная картинка. С, такой, с такими данными никакую аналитику, грубо говоря, ну, построить ну, нельзя. Вот. Поэтому, что хочу сказать, то, что идеально было бы, если сюда загружались бы, так называемые, поды в... В формате GIS, то есть каждый, ну, пообъектно, то есть каждый знак – это объект, каждая разметка – это объект. Вот в этом случае будет возможность строить хорошую, качественную, полноценную аналитику по этим данным. То есть, например, имея такие данные, можно рассчитывать, например, плоть до количества краски для обновления разметки на той или иной улице, или же вести какой-то реестр заявок от граждан прям в этой системе по поводу, например, некачественной установки дорожного знака, например, или там знак повалился, отвалился, ну ветру сдуло. Вот. Также у нас сейчас в разработке идет такая история, то, что мы хотим привязать модуль электронный ксот к модулю моделирования и прогнозирования. То есть модуль электронный ксот, он в себя включает те или иные мероприятия, и на основе этих мероприятий можно в дальнейшем рассчитывать эффективность этих мероприятий. То есть, можем как заранее просчитать эффективность, то есть, еще даже работы не начались. То есть, мы загружаем там те или иные там, перекрытия дороги, там несколько полос, как, как во-первых, будет строиться дорожное движение в том или ином районе в связи с этим, с перекрытиями. А также мы можем сравнить эффективность этих мероприятий в том плане то что... Мероприятия уже были проведены, и мы можем сравнить, как было движение плотность движения, интенсивность там, пробки на данном участке до изменения организации дорожного движения, так и после изменения. И вот тем самым можно посмотреть эффективность. Вот. Либо же, наоборот, мы заранее можем знать, как будет в на том или ином участке УДС построено организационное движение, и можем посчитать заранее эффективность, то есть стоит ли вообще заниматься данной проблемой.